Среди лабиринтов, петляющих рек, бескрайних полей и лугов восточно-казахстанской области без особого труда можно отыскать кусочек нашей с вами истории, постепенно стирающийся из человеческой памяти. Когда-то в местах, сохранивших остовы массивных железобетонных конструкций, жили и работали люди, ломавшие голову над тем, как пережить очередную пятилетку, разработанную госпланом страны Советов. Теперь же здесь, маскируясь в развалинах хозпостроек, о чем-то торопливо разговаривают полевые воробьи, будто бы напоминая о тех суетливых, но однозначно определяющих направление развития большой и дружной страны днях. если тогда словом «пятилетка» обозначали экономические планы развития хозяйства, то сегодня, глядя на эту затвердевшую в камень огромную массу бетона, слово «пятилетка» ассоциируется с современными постройками, возводимыми быстро и выглядящими красиво, но имеющими срок службы эквивалентным продолжительности жизни ежа. Минуя последний оплот цивилизации на пути к заветной цели сегодняшнего путешествия, на пару минут останавливаясь, с интересом вглядываясь в каждый предмет и каждую постройку. Судя по одному-двум обжитым домам, здесь все еще живут люди, которые, заслышав непривычный звук редко забирающихся суда городских автомобилей, неспешно выходят во двор и провожают незваного гостя долгим пристальным взглядом, наверняка приняв меня за какого-нибудь заезжего собирателя металлолома. Вскоре я добрался до места с неоднозначным и пугающим названием урочище Волчий лук. На снимках из космоса этот лук выглядел как обычное засеянное поле, распаханное на множество ровных аккуратных квадратиков и прямоугольников. На деле же это место оказалось сильно заболоченным, о чем я узнал лишь на следующий день своего путешествия, решив срезать путь и несколько часов блуждая среди многочисленных затопленных участков в поисках нужного направления. Но это завтра, а сегодня я буквально рвался к долгожданной цели, едва замечая поблескивавшую среди невысокой зеленой травы воду, чмяканье под колесами которой заставляла бросать газ и искать объезд заболоченного места. Вскоре начал накрапывать небольшой дождь, словно подгоняя меня поскорее выбираться из этого нескончаемого лабиринта из воды и травы. Вот только спешить никуда не хотелось. Наверное, со стороны я был похож на маленького ребенка с открытым ртом изучающего новые игрушки в детском магазине. Не без труда, отыскав нужный мне подъем, размытый после зимы талыми и дождевыми водами, и забравшись на него, я с жадностью окидывал взглядом этот обманчивый, частично заболоченный участок. Дождь продолжал падать серого неба мелкой моросью, но это было уже неважно. где-то вдалеке замелькала размытая полоска реки Уба. В этом году многократно петляющий правый приток Иртыша, образующийся слиянием рек белая и черная уба, и проделывающий путь без малого в 280 километров многоводен. Окрашенная в земляной цвет уба на своем пути затопило множество песчаных кос и островков, которые нанесены на карту, местами подмыв и обрушив берега. В этом месте, на возвышенности, с которой открывается живописный вид на стремительно бегущую водную артерию Рудного Алтая, когда-то давно стояло небольшое поселение Орловка, 56 домов. Функционировала овцетоварная ферма, остатки которой еще можно распознать по частично сохранившимся железобетонным строениям. В поисках остатков жилых помещений я прошел многие сотни метров, нарезая круги и петляя вокруг одиноко торчащих из земли бетонных столбов. То и дело под ногами попадались смятые старые ведра, под которыми нашли свой кров полосатые представительницы отряда перепончатокрылых насекомых. Видимо, эти старые артефакты прошлых десятилетий не особо привлекли внимание собирателей металлолома, зато внесли неоценимый вклад в жизнь местной фауны насекомых. Уже начав сомневаться в том, что здесь когда-то давно жили люди, я разглядел вдалеке полуразрушенные силуэты некогда жилых построек. Повезло. Успел таки захватить на своем веку в буквальном смысле уходящие в землю напоминания о былой жизни. Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что Орловка, которая, к слову, даже не на всех старых картах нанесена, стояла именно в этом месте. 56 домов и даже школа в селе была». Эти чудом сохранившиеся стены из глины и соломы были родным домом для десятков людей, чьи внуки и правнуки сегодня, возможно, живут в теплых и комфортных бетонных клетках, а в лучшем случае имеют свой собственный дом и огород, небольшое хозяйство. Через некоторое время мне удалось постигнуть азы ориентирования на местности – Возвышенность в виде заросшей травой земляной насыпи, а рядом дерево. Все это признаки того, что здесь стоял дом. Таких холмиков я насчитал несколько десятков. Какие-то отчетливо выступают над поверхностью, а какие-то уже размыло дождями. Часто можно услышать высказывания о том, что все это давно забыто и никому до этого нет дела. Согласиться с этим высказыванием можно лишь частично, и то лишь потому, что какой-либо информации о подобных заброшенках, что называется, днем с огнем не отыскать. В открытом доступе ее нет, а библиотечные фонды, возможно где-то в глубинах своих архивов, хранящие историю забытых лет, на мои звонки и запросы отвечают отказом. В остальном же без сомнений Орловка, жива в памяти потомков, чьи родители, дедушки и бабушки прожили здесь не один десяток лет». Дорога, а точнее направление, едва заметное по профилю автомобильной колеи, вновь привело в низину, берегу Убы. Большое количество кротовых куч, меж которых бегали пугливые грачи, указывало на то, что в этой части луга низина не заболочена. Да и зеленый ковер из молодой травы выглядел совершенно иначе, нежели тот, по которому мне пришлось двигаться после первого спуска на этот красивый, но не прощающий ошибок луг. Ближе к пяти часам вечера, после долгой дороги и массы полученных впечатлений, я остановил автомобиль неподалеку от береговой линии в замечательном и, самое главное, очень редко посещаемом месте. Вокруг не души на многие километры. На противоположном островке, каким-то чудом оказавшимся незатопленным, галдела стая чаек, которая при виде меня заняла свои места на берегу, по всей видимости закрывая собой драгоценную кладку яиц с будущим потомством. Дождь, будто осознавший, что от намеченной цели я и не собираюсь отказываться, давно успокоился. Но небо не спешило открывать свой серый занавес из медленно сменяющих друг друга облаков, сквозь которые едва пробивалось вечернее солнце. Первым делом нужно было разложить и подготовить спальное место. Разыгравшийся аппетит был утолен легким ужином и горячим чайком. Мобильная связь здесь отсутствовала, что не могло не радовать, но обещание позвонить домой нужно было сдержать. Как бы в таких случаях был полезен радиотелефон. Не для праздных разговоров и болтовни, а для того, чтобы в двух словах сообщить, что с тобой все хорошо. В поисках мобильной связи я решил прогуляться вниз по течению реки, а заодно обдумать завтрашний маршрут. Возвращаться прежним путем не хотелось, тем более, что в навигаторе красовалась невзятая точка, расположенная несколькими километрами ниже по течению. Отвлекшись от своих мыслей, я и не заметил, как ушел уже далеко от места стоянки. Как же красиво вокруг! Вон в небе кружит какая-то неведомая мне ранее птица, чем-то напоминающая цаплю. С каждого дерева из каждого куста раздается непривычный говор пернатых, многих из которых я слышу в первый раз в своей жизни. Эти ощущения не передать простыми словами. Разве что их можно сравнить со сказкой из детства, которую когда-то давно на ночь читали родители, а детское воображение рисовало красочные сюжеты, в которых было все – зеленый луг со стрекочущими кузнечиками, неумолкающая река, в которой отражалось слегка облачное небо, звери и птицы. Сейчас же воспоминания эти были настолько реальными, что на мгновение я перенесся в те далекие времена. Вот я в полудреме слушаю какую-то сказку, борясь со сном, чтобы ничего не пропустить. А на самом интересном месте все равно засыпаю, продолжая смотреть нарисованный воображением сюжет уже во сне». Будто бы подслушивая мои мысли, волчий лук заиграл теплыми красками, распогодилось. Небо начало окрашиваться в голубые тона. Пора было возвращаться к месту ночлега. Пока не стемнело, я выпил кружечку горячего чаю, разложил спальный мешок и устроился поудобнее, чтобы с комфортом наслаждаться теми видами, которые никогда не покажут по телевизору. Проснувшись утром, я почувствовал, что давно не испытывал этого знакомого и очень приятного ощущения, когда, открыв глаза, ты видишь не белый потолок своей квартиры, телевизор на стене и любимую подушку, а восходящее солнце и росу на траве. Слышишь не звук воды, бегущей тонкой струйкой из водопроводного крана, а дружественное приветствие шумной убы, дополняемой перекличками несчетного количества птиц. Состояние, в котором я сейчас находился, очень красочно и без лишних слов описал один очень хороший человек. Когда-то давным-давно я в первый раз поехал на рыбалку. Две машины, палатки, лес, вечернее уха. Хватило двух дней, чтобы понять, что теперь моя судьба изменилась. В кровь попал вирус, который никогда не излечить, не вытравить никакими лекарствами. Вирус этот называется «автономка». Однажды, прочитав, я всякий раз, находясь вдали от цивилизации, вспоминаю эти слова, врезавшиеся мне в память будто бы ровные аккуратные буквы, клейменные на листе металла. Заполнив термос горячим кипятком, я приступил к приготовлению завтрака. Еще дома, собираясь в эту поездку, поймал себя на мысли, что очень хочется откушать яишенки, приготовленные на свежем утреннем воздухе. Слегка обжарив до румяной корочки вчерашний хлеб с доброжелательным названием «На здоровье», мелко покрошил и добавил в разогревшийся котелок небольшую луковицу. Никакого рецепта, лишь сплошная импровизация, подкрепляемая кулинарными постулатами да успокаивающими звуками бурного течения «Убы реки». То ли от разгоняющего день солнца, то ли от горячего и вкусного завтрака становилось все теплее и теплее. Постепенно надетая на меня холодной ночью экипировка заменялась менее теплыми вещами. Этой ночью я действительно замерз. Несмотря на теплый спальный мешок, пришлось вставать среди ночи и прогревать салон автомобиля, а заодно и утепляться самому. Пока полевая кухня была в полной боевой готовности, нужно было воспользоваться моментом и приготовить что-нибудь в обратную дорогу. А что может быть проще и сытнее традиционного дорожного блюда, которое я помню еще с детства? Конечно же, это отварная картошечка, вкус которой запомнился мне с малых лет. Тогда, отправляясь на работу в поля, особо не баловали себя деликатесами. Черный чай с сахаром, заваренный в стареньком термосе, отварная картошка, вареное яйцо, несколько перышек зеленого лука, да пирожки с картошкой. Самое главное, голодным не оставался никто. Вот к столу потянулись мои соседи, словно в полной боевой готовности мелкими перебежками по-пластунски ползет в мою сторону зеленая ящерица. Вот этому жуку повезло меньше всех. Видимо, решив перед завтраком помыть свои цепкие лапки, чудак угодил в крышку от мыльницы. Тщетно пытаясь забраться наверх. Насекомое изо всех сил тянула цепкие лапки кромки мыльницы, чтобы за нее зацепиться. Иногда это ему почти удавалось, но в самый последний момент жук срывался и падал на спину, тщетно пытаясь перевернуться в исходное положение. Пока я наблюдал за этими акробатическими этюдами, обед и полдник в дорогу был готов, и можно было еще раз насладиться красотой и спокойствием окружающих меня видов. За все время моего пребывания здесь не было даже намека на присутствие человека. Лишь только ночью, где-то очень далеко на противоположном берегу, горело несколько огоньков, едва видимых в бинокль. До вчерашним вечером прошел вверх по течению убы катер рыбнадзора, до сих пор не вернувшийся назад. День потихонечку разгонялся, со всех сторон слышались шумные разговоры птиц, стрекотания насекомых, шорохи в сухой траве. Но весь этот шум был настолько приятен слуху, что хотелось сидеть и слушать его часами, ни о чем не думая и никуда не спеша. Кто придумывает этот бесконечный поток дел и забот, из которого едва ли удается вырваться даже на пару дней? Наверное, мы сами. Вот только изменить направление течения этой бурной реки суетливых дней под силу немногим. Так и качаемся всю жизнь на волнах, лишь изредка причаливая к берегу. В обратном пути, как это было задумано вчера, я направился вдоль убы, вниз по ее течению, в надежде, как говорят в спорте, взять забитую точку. Но те планы, которые я так тщательно раскладывал по полочкам в своей голове вчерашним вечером, в миг перечеркнула хозяйка здешних мест, и позволив даже до первого брода доехать. Размокшая земля едва выдерживала мой вес, чего уж говорить о полуторатонном автомобиле пришлось разворачиваться, оставив планы по взятию недоступной точки на будущее. Спорт спортом, а это все же одиночная вылазка, места безлюдные и неизведанные. Решив срезать путь, я уже расслабился и мысленно забирался видневшийся прямо по курсу подъем. Вот и гора спорная, ориентир для путника, возвышающийся над всем этим луговым простором. Но радость и расслабленное состояние длились недолго. Сначала на пути возник непреодолимый для моего уровня подготовки брод через овраг. А затем началась какая-то хати, езда поэтому этому казалась бесконечному полю. По крайней мере, со стороны это могло показаться именно так. Я же аккуратно двигался строго вдоль заболоченного оврага, который тянулся все дальше и дальше, возвращая меня обратно. Все мои попытки пересечь его заканчивались одинаково. Передние колеса постепенно погружались куда-то вглубь травяного ковра. Вскоре я и вовсе доехал до какого-то озера посередине луга, непонятно как здесь образовавшегося. Как-то само собой вспомнился момент, когда когда мне довелось прослушать советы по преодолению участков с бездорожьем, одним из пунктов которых было преодоление болот и заболоченных мест. Тогда я пропустил все, что говорится мимо ушей, посчитав, что на моем пути болот уж точно не будет. Откуда им взяться? Теперь же пришлось учиться ориентироваться на местности и вспоминать когда-то прослушанный курс». Лишь пару часов спустя скитания по Волчьему лугу закончились, все было позади, теперь я совершенно иначе смотрел на этот обманчивый и частично заболоченный участок. Если на снимках из космоса этот луг выглядит как обычное засеянное поле, то на деле это самое настоящее болото, перемежающееся с сухими участками и приграждающее путь к берегу губы. Почему этот лук назван Волчьим, для меня так и осталось загадкой, как в равной степени и сама Орловка как и когда было основано это поселение, кто в нем жил, работал и учился. Быть может, когда-нибудь я найду ответы на свои вопросы, а пока завершаю эту главу, чтобы открыть следующую, ведь впереди еще так много мест, где нужно успеть побывать.